Привет, друзья, с вами Амир Исламов и это блок Фрилансера. Сегодня расскажу про одну интересную функцию фотошопа, которой почему-то никто не рассказывает, никто не делится, хотя она довольно интересно и экономит неплохо так времени при работе. Называется она «Стили символов». Давайте перейдем к делу. К примеру, у нас есть на сайте заголовок, подзаголовок и наборный текст. И таких блоков, похожих на этот, у нас несколько. Похожих, имею в виду, по структуре. Вот в одном блоке у нас есть заголовок, подзаголовок, вот наборный текст. И, к примеру, где-то еще у нас есть похожий по структуре блок. Нам нужно создать заголовок снова и какой-то наборный текст. Что мы можем сделать? Ну, к примеру, мы можем вернуться на этот слой, чтобы Photoshop скопировал этот стиль, стиль символов. Размер, начертания и так далее. И печатать где-то его здесь. Но когда нам нужно будет скопировать стиль символов заголовках, нам нужно снова выбирать его, снова печатать здесь. И когда у вас довольно длинный сайт, либо много страниц, соблюдение стилей символов, чтобы не плодить большое количество начертаний, довольно затруднительно и занимает много времени. Есть вариант гораздо проще и делается это как раз таки через стили символов. Открыть данную вкладку можно с помощью параметра «Окно», «Стили символов». Вот, у нас скрывается данная панель. Пока что у меня нету ни одного стиля символов. И давайте мы их создадим и покажу, как это все сэкономит вам время в будущем. Для начала вам нужно выбрать начертание «Стиль символа», которого вы хотите скопировать. Вот, к примеру, нам нужен заголовок, подзаголовок и наборный текст. Мы выбрали слой с заголовком. Нажимаем на данную вкладку, создать стиль символа, вот он у нас. Далее, нам нужно применить, вернее скопировать эти параметры в новый стиль символа, который мы создали. Для этого нужно нажать, нажать на галочку, вот. Пере, переопределить стиль символа путем объединения и изменений. Щелкнули, вот теперь он скопировал вот эти параметры заголовка вот сюда. Щелкаем дважды и зададим название. Называться это будет у нас заголовок. Здесь обратите внимание, он уже скопировал название шрифта, его начертание, размер и даже интернельяж и трекинг. Окей, то что нужно. Сразу зададим стили символов под заголовку. Под заголовок жмем сюда. Раз, действие. Далее, выбираем его здесь, перераспределяем два действия, щелкаем дважды, задаем название под заголовок и наборный текст. Выбираем наборный текст, сейчас вы поймете, для чего все это делаю. Раз, выбираем здесь. Так, где у нас? Щелкаем перераспределить. Создаем название. Наборный текст. Готово. Что теперь? Закроем нашу папку. И, к примеру, мы создаем где-то на сайте новый блок с текстом. Пусть это будет для начала заголовок 2. Мы можем пока не париться над размером шрифта над начертанием и так далее просто для примера под заголовок 2 и наборный текст готово теперь все делается довольно просто вот у нас есть стили символов и здесь есть слои с нашими блоками с текстом. Вот, к примеру, заголовок 2. Нам нужно всего лишь выбрать здесь его, и готово. Заголовок 2 применился. Далее, подзаголовок. Выбираем слой и щелкаем на подзаголовок. Готово. Видите, у нас применяется сразу начертание, размеры, трекинг, интернольяж и все остальное. Наборный текст. Ну, изначально у нас уже был выбран данное начертание и размер. Как видите, довольно хорошо нам облегчает задачу. И причем можно не только начертания, но и разные шрифты задавать. Он также будет копировать все эти параметры. Причем применять данные параметры можно сразу к нескольким слоям. Вот, к примеру, мы выбираем все наши слои с текстом и нажимаем под заголовок «Наборный текст» либо «Заголовок». Вот здесь мы изменили. Начертание, чтобы она забрала себе такой же, такой же заголовок и остальные параметры нужно нажать на вот эту вот стрелочку отменить изменения все готово такой вот полезный инструмент, друзья вы можете задавать большое количество по-моему даже неограниченное количество стилей символов и применять их к своему проекту а на сегодня все Надеюсь данное видео было вам полезно, подписывайтесь на мой блог ВКонтакте и спасибо за внимание, пока.